наконец-то это кто же здесь мне 97 отмерил 97 знаете в чем главное разочарование жизни даже не разочарование нет неожиданность в том что пока мы молоды мы считаем жизнь до 60 а там вроде как старости все Имеется в виду быстрая старость. Раз так, постарел, стремительно и умер. А нет, я вот от 60 до сейчас прожила 37 лет. 37 лет старости. Пушкин всего прожил 37 вместе с детством, лицеем, онегиным, дуэлями, картами и женой с кучей детей. 37 лет старости. И хоть бы какой Альцгеймер меня взял, нет, помнила все до деталей. Я вот хоть сейчас опишу свою детскую комнату или запах духов, которые мне папа подарил. Духи. Их, конечно, мужчины дарить должны. Если женщина сама себе духи покупает, что-то в этом есть несчастливое. Вот вы скажете, мужчина с запахом может ошибиться. Так нужно с ним вместе прийти в магазин, выбрать, и он купит. Мне последний раз духи как раз лет 40 назад дарили. А потом все, сама. Прихожу в магазин и долго стою. Пенсия все-таки сами знаете какая, а духи женщине нужны. И ведь почему-то как тебе к 70, так тебе духи дарить перестают. Друзья там или родственники? Вроде как ты уже бабка. Зачем тебе? Дарит ерунду всякую, мол, вяжи компоты вари или одежду какую теплую, как будто у нас отопления нет. А духи? Ну разве женщина в девяносто не хочет так пахнуть, чтобы всем приятно было? Разве она чем-то отличается от девчушки? Да наоборот, скорее девчушка-то молодостью пахнет, свежестью, жизнью, а мы уже смертью пахнем. Так что нам точно духи нужны. Ты разве в запахе дело? Женщина же не дура, понимает, что старая, что уже ее в постель тащить никто не будет, но она же была когда-то красивой, цветущей, желанной, и ей тогда дарили духи. Если в старости подарить, то как бы показать, что ты веришь, что она такой была когда-то. А то мы уже сами не верим, смотрим на фотографии и не понимаем, неужели это мы такими были в юбках по коленку. И, конечно, мы думаем, что вы не верите, вы думаете, мы сразу родились старухами? Ко мне еще лет пять назад ходил один мужчина заниматься. Мальчишка совсем, не помню, 65, что ли. Завел себе роман с француженкой, учить язык надо. К новым этим технологиям он не привык, а новые учителя все ему не нравились. Хотел звучать благородно, вот меня и откопал. Меня-то бабушка учила, а у нее роман был с... Э, забыла. Французский писатель. Ну нет, вот сглазила. Хвасталась с памятью. Нет, не пруст. Ну, вспомню, скажу. В общем, французский у меня такой, что любой Макрон позавидовал бы. Эх, Макрон. Симпатичный мужчина, конечно. Так вот, студент этот ко мне год ходил. Научился, кстати. Он как-то раз мою фотографию в молодости увидел, я разбирала и не убрала. Так он, наверное, минуты две молчал, потом сказал, извините, я сейчас вернусь. Вышел и пришел с цветами и бутылкой вина. Посидели. Я даже серьги бабушкины надела. Тогда умели гранить не то, что сейчас. Посидели, и я почувствовала, что он меня той увидел. Потом еще два раза так мы выпивали, а духи так и не подарил. Все-таки фотографий на духи не хватило. Это я к чему? Что не нужно женщину обижать старческими подарками. Хотя какая уже разница? Не знаю, почему я об этом подумала. Жизнь, конечно, была долгая. 97, кому не скажешь, все изумлялись, завидовали, говорили, «Меня Бог любит». Я вот к нему с этим же вопросом. Я, представляешь, Сталина видела и Хрущева. Брежнева не видела, вот, ну хотя симпатичный был мужчина, конечно. Вот сейчас вспомнила почему-то Новый год в эвакуации, 43-й получается. Тогда как раз все ждали, что в Сталинграде будет, а мы у родственников отца в Средней Азии. Он воевал, но под Москвой. Помню запах варенья и зайвы. Много что помню. Я этому ученику столько рассказывал, он только и прочитал, как бы столько прожить. На диету все хотел сесть. Не знаю, уж поможет ему или нет. Долго я прожила. Последняя подруга умерла, получается, лет двенадцать назад. С тех пор никого из тех, кто меня помнил бы хотя бы когда мне было сорок, и не осталось. Да и вообще никого. Так, какие-то знакомые, ученик этот. Спросите, как меня нашел. Интервью вдруг решили у меня взять, потому что я консультировала советских режиссеров, когда им нужно было аристократов снимать. Но это долгая история. А так никого. Бог меня любит 37 лет одиночества. Они тогда с Ирочкой поехали на дачу. А я так спала, что Гриша решил меня не будить. Оставил записку, что вечером меня заберет, а, сама пока, а сам пока дом откроет и все подготовит. И все. У Ирочки детей не было, а у меня, кроме Ирочки, тоже. Скользко тогда было. Я сама водила машину, после этого больше не смогла. И ведь не я за рулем была, а Гриша сама, все равно. И знаешь, меня все-таки это раздавило. Но вот многие вообще жить не хотят, а я как-то вылезла. Года через два, но вылезла. Кажется, работа есть, друзья. У меня еще тетка тогда была жива. А что-то из души исчезло. Я даже не сразу поняла, что. Просто с мужчинами не смогла больше общаться, как с мужчинами. Я не про постель, конечно, мне уже 60 было. Нет, я даже про какие-то ухаживания. Гришу я любила. И вот знаешь, одиночество стало по ночам липко так заползать, и страх. А сколько мне так жить? Думала, ну лет 10 и все. Говорят, люди быстро уходят, когда не особенно жить хотят. А вот 37 лет. Самое тяжелое – жить и никого не любить. Не то, что тебя не любят, это как раз привыкаешь быстро, да и потом обязательно хоть какой-нибудь завалящий найдется мужчина, полюбит. Нет, не любить невыносимо. Человек должен кого-то любить. 37 лет. Мне иногда кажется, смерть про меня забыла просто. У вас же тут тоже бюрократия? Бог, наверное, сказал, забери эту несчастную побыстрее. Она забыла или в картотеке ошиблась. Вспомнила историю. Я Мария Боголюбская. И представляешь, в моем же районе жила такая же Мария Боголюбская. С такой же датой рождения и день и год вечная с нами путаница была. Я пришла один раз узнать про свою пенсию, а мне говорят, странно, вы же вроде умерли. А я им, умерла, но за пенсией приходить буду. Долго смеялись. А умерла я в больнице. Легко так? и сразу поняла, что ничего не кончилось. Врач у меня такой хороший был, все говорил, Марья Алексеевна, вы еще всех нас переживете. Ох ты, Господи ты, Боже мой! Я же ему ключи мне отдала от квартиры, чтобы он мои дневники взял. Это ж надо такой дурой быть. Я, я же лежала и думала, надо его попросить их забрать, и если что, и, ну... Я не знаю, в какое-нибудь издательство передать. А я все откладывала разговор, думала, поговорю, умру сразу. А не хотелось, не хотелось умирать, жить хотелось. 97 лет, 37 лет, как Гриша и Сырочка погибли, а не хотелось. Вот и не сказала про дневники. 42 тетради.